Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня интересная распаковка. Сам не ожидал. Что именно такая старая вещь, но очень надеюсь полезная. Мы ее даже сегодня испытаем. Электрошашлышница, которой больше лет, чем мне. Наверное, и большинству из вас. Электрошашлышница 86 года. Ей уже 30 больше чем 32 года решили взять нашел и всем здорово ребята ну что у нас сегодня распаковка и распаковка довольно таки непростая шашлычница которые наверное больше лет чем мне чем многим из вас Сейчас коронавирус, я реально на шашлык выехать... Ну, в принципе, как бы можно, но неохота э, рисковать. В общем, решил сделать на стрим-хате сегодня такой эксперимент. Э, нашел шашлыкницу, которой дофигище лет сделана еще в СССР. Сейчас мы ее распакуем, посмотрим. Э, я не знаю, справна она или нет. Я надеюсь, что справная, и мы сегодня с вами сможем... Э, потестировать этот вариант, как же реально дома, чем заняться. Так, ну давайте попробуем. Ну, в общем, вот так вот коробочка выглядит, электро Таврия, вращаются шампуры, в общем, раритетная вещь, еще советский знак якости. Не знаю, не знаю, сейчас посмотрим, сколько лет. В общем, поехали, попробуем вытащить ее. Смотрите, она поли вся. Ну, прикольненько смотрится. Куры. Я думаю, сегодня еще сделаем обзорчик, как это делаем. Но ну, коробочка, конечно, печальная. Инструкция даже есть. Смотрите, вот так вот. Таврия еще бумажка желтенькая. Так. Новокаховский машиностроительный завод. 50 лет Великой Октябрьской социалистической революции Нифига себе ЕШВ 1.25220 Таврия Херсон Ну то есть это Украина Сейчас покупая Необходимо так Короче у нас идет инструкция Вообще указание 220 частота 50 герц 1.25 киловатт Немало Вот смотрите инструкция там видно не видно бабка может не фокусировать хорошо масса одновременной загрузки 125 килограмм ну в принципе неплохо там допустим на двоих троих я думаю по 200 даже на 4 на компанию пацаны и три девочки можно организовать так время жарки шашлыка 15-25 минут не особо много, интересно, что получится в итоге. Я также вчера замариновал шашлычок, покажу потом. Ну, я постараюсь смонтировать нормальный видосик вам. А, так, масса прибора 4 килограмма, размеры 223 на 470. А, Кожук защитный, шампуры 6 штук, стакан. Для сбора жира, руководства эксплуатации, коробка. Так, ну, техника безопасности. Сейчас мы посмотрим на нее, как она будет выглядеть надеюсь у вас там со звуком все нормально будет слышно так нагреватель кратковременность протяжительностью рабочего цикла не более 60 минут а -а -а так хорошо порядок работы это а мы все выучим мне интересно посмотреть возможные неисправности и методы устарения еще советская старенькая инструкция так свидетельство о приемке ребят Номер 86565. То есть нормально таких, кстати, в то время продали. ГОСТ есть даже 21 -621 83 Дата выпуска. 8-12-87. То есть это тогда ее выпустили. Ну, по сути, 20 лет. Ой, говорю, 20. Каких 20? 30. 33 года. Я хреню. Почти. Офигеть, просто 33, ребят, 33 год. Еще даже какие-то на. Ну, цена 24 рубля. Ну вот, вот реальная цена. Не знаю, фокусирует, не фокусирует. Ну вот так вот было. Все сразу же вбито. То есть плюс-минус, как у нас сейчас любят, все было в инструкции, уже все вказано. Какая отпускная цена? Офигеть, просто. гарантия безотказную работу шашлычницы в течение двух лет нифига себе со дня продажи и торгующей организации но не более трех лет со дня отгрузки из завода ну по сути мы уже этот момент на почти 30 лет просрочили поэтому гарантия наверное не работает так новая каховка херсон первомайская 35 электромашиностроительный завод прикольненько что тут еще интересного, все, ничего нет а, хорошо откидаем туда, вот такие вот шампуры не знаю, сантиметров наверное 30 где-то так, ну не особо большие сколько у нас их, 6, да сейчас она еще вся в поле сейчас я весь весь компьютер зафигачу так, давайте разбираться это, похоже съем да ну, смотрите как все четенько советский союз не пластмасса не знаю надо будет глянуть какой материал конечно блин ей лет и лет я офигею. Да, вообще, шок, и офигею. вообще что мы такую такую вещь нашли ну реально я думаю дома конечно сейчас есть микрогриль, там куча всего более новые там себе приставил и все. Эта тема тоже есть, но это как бы не особо интересно. А вот это вот более интересная тема. Это походу для этого. Для того чтобы жир скапывал. Это вот так вот закидываем. Да, походу вот так ставится оно сюда. И шампуры вставляются, и они и спиралька такая идет. Стеклянная тема и спираль даже он номер написан. Прикольненько. Тут у нас по походу разогрев идет. И 220. В общем, такая вот тема. Я сейчас попробую ее включу. Может она не работает. Мне самому интересно. Самое главное, чтобы знаете, все, все на, на стримкате не сгорело. Так, пробный тест. Давай, включайся. Ага. <смех> не работает. Смотрите, крутится, да. Сейчас я попробую так, чтобы у меня не вырубила. Блин, знаете, в чем проблема? Посмотрите на эту розетку. Она просто тупо сейчас в новый фильтр не влазит. Если все там... Да, новые розетки. И Советский Союз. Я, конечно, попробую ее втыкнуть, но оно не втыкается. Попробуем так сделать. Ну вот, я думаю, вам видно. Прокручивается. Короче, прокручивается оно. Вот эти вот мелкие. Вот здесь вот моторчики стоят и они, короче, крутятся. Это вообще тема обалденная. Я думал, там немножко другой будет принцип. Короче, крутится, ребят. Думаю, вам на видосе видно это все. Короче, такая вот тема, не знаю, попробую сделать сушлычок. Сегодня расскажу вам уже. Блять, а воняет, конечно. еще. Еще, еще тот Советский Союз, но походу получается у нас такой вариант. Загоняешь сюда шампурик, вставляешь его вот сюда, и все, и он крутится. И так вот все шампуры загнал, Ставил и оно скапывает. Это по верху закидывает защита, чтобы мясо случайно не вылетело. Но на такой скорости оно вряд ли вылетит. В общем, думаю, закину потом продолжение уже в этот Винсту, либо в Телегу, либо в ТикТок. Лайфхак, как знаете, как, как похавать дома шашлыка. Ну я не знаю, конечно, какое он получится, это не уголь и дома ты не разведешь у себя костер. Хотя есть умельцы, которые это делают, но такой вариант в принципе довольно-таки неплохой. Судя по всему, алюминий. Легенький, да, алюминий. Блин, оно нагрелось. Бля, горячее. Ребята, это вообще тема. Вместо обогревателя можно лайфхак. Зимой вместо обогревателя использовать. Почему нет газа? Дома нет, включили себе, погрели, заодно и похавали. В общем, такая вот тема, не знаю. Посмотрим, что получится в итоге. 32 года, я не знаю, это, наверное, самая старая электрошашлычница в мире, я не знаю, может, еще были предыдущие какие-то модели, кто в курсе, у кого есть информация, пишите, ставьте лайки, пишите комменты, как вам такая тема, ну, я не знаю, посмотрим, что получится, все равно на улицу, в принципе, можно выйти, но нежелательно, это себе дома, посмотрим, как оно будет готовиться, в общем, продолжение следует, все, всем удачи, всем пока.